Три самых лучших агентства по трудоустройству в Польше и актуальной вакансии. Работа на заводе «Жилет». Требуются мужчины. Описание работы. Работа заключается в обслуживании линии продукции. Работа в Белостоке. Требуются водители категории «С». Срочно требуются швеи и помощники швеи. Локализация «Белосток». Сварщиков 135, 136 и 141. Мы предлагаем 15,5-21 злотых в час чистыми. Фирма Workin ищет работников на производство деталей для автомобилей. Требуются сварщики микмак на фабрику по производству мелких металлических конструкций. Зарплата 400 тысяч злотых на руки.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 три самых лучших, на мой взгляд, агентства по трудоустройству в Польше и актуальные вакансии от этих агентств. Зачитаю вам максимально коротко, что называется, тезисно, на основные моменты из описаний данных работ. Ну, а полное описание вы, соответственно, сможете найти как на моем канале в Телеграме, так и на моем сайте antonbeluk.ru, ссылочки на которые будут в описании к этому видео. Ну и, собственно, все списки актуальных работ будут и... И в моих группах ВКонтакте, Фейсбуке, в Водноклассниках, ссылочки на которые будут в свою очередь в комментариях к этому видеоролику. Также, если вас заинтересует какая-либо из перечисленных далее работ, не раздумывая, звоните, либо пишите мне по номерам телефонов, которые вы видите сейчас в нижней части своего экрана, и будем договариваться о вашем приезде и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Также хочу сказать для тех, кто смотрит, возможно, мой канал впервые, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Работаю здесь уже больше года рекрутером, сотрудничаю с надежнейшими агентствами в этой стране, агентствами по трудоустройству, которые в свою очередь сотрудничают с надежными и проверенными работодателями. В положительных результатах моей работы вы можете не сомневаться, а если сомневаетесь, то без суда можете найти, опять же, положительные отзыв, о моей работе этих отзывов в будущем будет я уверен только больше также я неоднократно уже брал интервью с людьми которые приехали от меня на работу вставка я как тебе здесь здесь вообще супер двухэтажный коттедж блин но есть возможность заработать в отличие от предыдущего места работы работа устраивает а как вообще условия проживания условия проживания вообще устраивает здесь нормально Мне интервью у семейной пары с Украины Условия на заводе тоже да. mm -hmm. очень в принципе, да. хорошие. Ну, условия проживания на данный момент живем сейчас в коттедже. Тишина, спокойствие. И вообще все отлично просто. И в будущем этих интервью, я уверен, будет только больше и больше, так что следите за моим творчеством. И если вы еще не уверены, стоит ли ехать на заработки в Польшу, то после того, как промониторите мой канал, посмотрите мои видосы, то, я уверен, ваше мнение изменится и вы все-таки решитесь поехать. Ну что ж, друзья. А теперь перейдем к делу. Самые лучшие вакансии и самые лучшие агентства в Польше. В общем, три самых лучших агентства сейчас есть на данный момент, с которыми я сотрудничаю. Во всяком случае, одни из самых лучших и надежных. Это первое агентство Project Plus, агентство по трудоустройству в Польше, в котором я сейчас непосредственно работаю рекрутером. Второе агентство WorkIn, также польское агентство по трудоустройству, которое сотрудничает только с самыми надежными работодательными и проверенными так же как и Собственно, проект плюс И третье агентство Это агентство по трудоустройству Dreamon Также, соответственно, оно сотрудничает Только с проверенными работодателями И подтверждение тому Многочисленные отзывы, положительные отзывы людей Которые уже поехали через меня На работу На вакансии от этого агентства Ну а начнем с агентства проект плюс Выбрал я от каждого агентства По три работы, по три вакансии На мой взгляд, самых интересных ну, вакансий, соответственно, естественно, гораздо больше есть. Все эти работы вы сможете найти, как на моем канале в Телеграме, так и на моем официальном сайте antonbeluk.ru или же Work and Life сайта о работе и жизни за границей, пройти на который вы сможете всего в один клик, нажав на ссылку, которая появится в конце этого видеоролика, в нижнем левом от меня углу вашего экрана. Ну а я начинаю актуальные вакансии в Польше от самых надежных агентств. Поехали! Итак первая работа от агентства проект плюс локализация лоть. Работа на заводе жилет, требуются мужчины, описание работы, работа заключается в обслуживании линии продукции, замена полных коробок на пустые, обслуживание процесса продукции, машинок для бритья жилет. Условия работы, ставка половиной злотых в час нетто, рабочее время три смены, 4 через один можно работать от 8 до 12 часов и больше по желанию. Мы гарантируем оформление вам приглашения на работу в Польшу.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 Требуются водители категории «С». На автомобиле весом более 3,5 тонн можно с минимальным опытом работы. Возрастной диапазон 20-50 лет. Зарплата 2,5 тысячи-3,5 тысячи злотых в месяц нет нетто. В зависимости от выработки и размера премии. Тип договора. Умова о прасы. Обязательно наличие кода 95 для этой вакансии. Идем дальше. На работу в Польше от фирмы «Проект Плюс» срочно требуются швеи и помощники швеи. Локализация «Белосток». Требования. Обязательный опыт работы на промышленных машинах, оверлоках, пошивочных машинах и стегальных машинах. Для швей, для помощников хотя бы минимальное знание в данной сфере. Коммуникативный польский. Возраст 20-55 лет. Условия. Ставка 11 злотых в час чистыми с возможностью дальнейшего повышения до 16 злотых в час нет, то умово от прямого работодателя жилье предоставляется абсолютно бесплатно обязанности пошив рабочей одежды фартухов итак, следующая вакансия от агентства по трудоустройству In фирма In срочно ищет для нашего клиента на производство и ремонт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 В, в зависимости от результатов теста устанавливается ставка, заработная плата для работника и определяется место работы. Быдгач, Грузинск, возможно другие города Польши. На время прохождения тестов работнику предоставляется бесплатный ночлег в Бытгоще. Сварчики 135-136, полуавтомат. Мы предлагаем 15,5-21 злотых в час чистыми в зависимости от умений. Сварщики методом 141, то есть саргон, а зарплата от 17 до 22 злотых в час чистыми. Следующая вакансия от фирмы WorkIn. Фирма WorkIn ищет работников на производство деталей для автомобилей, Мужчины, и женщин, а также семейные пары. До 55 лет место работы Бродница, куявка поморское воеводство, обязанности обслуживания станков и оборудования, загрузка сырья, полуфабрикатов, запуск программы обработки сырья на дисплее с украноязычным ПО, обучают в первые недели работы, то есть никакое специальное образование здесь не требуется, мы предлагаем. 11 злотых нетто в час в первый месяц работы, со второго месяца работы это 12 злотых чистыми в час. Со второго месяца при уровне производительности труда 97% и выше предусмотрены премии от 50 грошей до 1 злотого в час. Можно вырабатывать до 300 часов в месяц. Лучшим работникам помогаем в оформлении карты побыта, а также оформляем соответствующее разрешение на работу до 3 лет. Идем дальше. Также от фирмы WorkIn, водитель категории CE требуется, наши требования. Опыт работы не менее одного года в международных перевозках, C плюс -E. Е, страны СНГ, также нужен код 95, водительские права CE, категория C должна быть открыта до 10 декабря 2009 года, Обязательно условия поездки по Швейцарии, Португалии, Германии, Испании, Италии, работа на современных автомобилях DAV-5, база фирмы находится в Гданьске, проживание в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 Итак, следующие три вакансии будут от агентства по трудоустройству «Дриман». Требуются слесари, монтажники на фабрику по изготовлению металлоконструкции. Два человека. Срочно. Место работы Тарновские гуры. Зарплата. 14,5 злотых в час с чистыми обязанностями. Самостоятельная работа при подготовке элементов для сборки конструкции, то есть разметка, резка со скосом, спаивание, сверление, нарезание резьбы, слесарные работы при помощи электроинструментов. Требования: опыт работы минимум 2 года по специальности Слесарь-механик, Монтёр-сварщик. Резюме обязательно. Важно чтение сборочных чертежей умение обслуживать основные электроинструменты, то есть сварочный аппарат, шлифовочный станок, дрель и так далее. Следующая вакансия от фирмы Dreamon. Требуются сварщики микмак на фабрику по производству мелких металлических конструкций. Место работы Коджежин Козли 40 километров от Аполли Запада 18 злотых в час чистыми. График работы с понедельника по пятницу по 10 часов в день, плюс субботы можно вырабатывать 230-200 80 часов в месяц, зарплата 400-5000 злотых на руки, обязанности сварка мелких металлических элементов методом МИК-МАК, устранение неровностей, зачистка швов после сваривания с помощью угловой шлифовальной машинки, соблюдение техники безопасности и поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. Опыт работы в сварке методом Микмак минимум 2 года, резюме обязательно, возраст от 20 до 45 лет, обращайтесь. И последняя вакансия на сегодня. Требуется оператор листогибочного пресса э, с ЧПУ «Аманда» на фирму по производству мелких металлических элементов для автомобильной промышленности. Место работы, опять же, Джин Козле» 40 км отополя, зарплата 16 злотых в час чистыми. График работы понедельник-пятница по 10 часов в день. Плюс субботы, ну в общем, в принципе, это тоже самое, можно сказать, предприятие, на котором будете вакансия сварщика, которую я засчитывал перед этим. В общем, зарплата 3 700-400 злотых чистыми в месяц в среднем выходит. Обязанности обслуживания листогибочного пресса с ЧПУ «Аманда», выполнение... Гибкие изделия из листовой стали, программирование и корректирование программ, контроль качества и составление отчетной документации, соблюдение техники безопасности на рабочем месте. В общем, друзья, как я и говорил вначале, выбрала сегодня такие самые интересные, на мой взгляд, вакансии, но еще раз повторюсь, что работ очень и очень много. Помимо этого остальные вакансии с подробным их описанием вы сможете найти на моем канале в Телеграме. Ссылочку на которую вы в свою очередь найдете в описании к этому видео. Советую пройти на него и подписаться. Ведь всем, кто там подписан, оповещение о каждой вновь выложенной работе приходит автоматически на мобильный телефон, где бы вы ни находились. Также проходите на мой сайт antongeluk.ru ссылочка на которую появится вскоре в нижнем левом углу вашего экрана. И... Там вы найдете также списки всех актуальных работ в Польше на любой цвет и вкус, как для специалистов, так и для разнорабочих. В общем, не забывайте делиться ссылочками на мой канал с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Обязательно пишите свои комментарии под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Также хочу напомнить, что сейчас я провожу прямые трансляции, в среднем два раза в неделю, в которых отвечаю на любые ваши вопросы, связанные с жизнью и работой за дают дельные советы, прямо в прямом эфире онлайн, пишите мне вопрос, я на него отвечаю, поэтому это уникальная сама по себе штука, прямые трансляции, ну и также не забывайте писать свои вопросы в комментариях под видосами, чтобы в свою очередь не пропускать прямые трансляции. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны. И обязательно нажмите на колокольчик рядом с надписью «Подписаться». Ну и, собственно, в таком случае вы не пропустите ни одну прямую трансляцию. И также не пропустите мои новые видосы, в которых вы найдете также кучу интересной и полезной для себя информации, связанной с жизнью и работой за границей, в частности, в Польше. Ну, а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Ставьте лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Ну, а на этом у меня все. До скорых встреч в Польше, друзья. Пока.